Всем привет-привет! Вы на канале Вот GSN. и я в данном видео за пару минут расскажу вам, как вы сможете получить особый пропуск с лицензией на батл Пас следующего месяца. Все очень просто, как обычно и максимально честно. Доступность для всех. Нет необходимости иметь какой-то уровень побед, не надо будет делать какое-то количество урона. Все гораздо проще. Первое, что необходимо сделать, это прямо сейчас подписаться на мой канал, потому что именно среди подписчиков проводятся розыгрыши. Теперь слушаем очень внимательно и запоминаем. В течение недели я планирую разыграть два особых пропуска. Первый из них я разыграю на своем стриме. Для того, чтобы участвовать на стримчике в розыгрыше, необходимо сделать следующее. но ну, первое, как я уже сказал, быть подписанным на мой канал. После того, как вы подпишетесь на канал, вам обязательно необходимо нажать на колокольчик, для того, чтобы не пропустить выход новых видео на канале. В течение недели смотрите видео, которые выходят, ставите этим видео лайки и обязательно пишите комментарии под видео в котором указываете свой никнейм на Евросервере. Потом приходите на прямую трансляцию, на прямой трансляции я говорю кодовое слово, которое вы пишете в чате прямой трансляции, после чего в чате прямой трансляции отправляете следующее сообщение со своим никнеймом на Евросервере. После чего под конец стримчика программа автоматически определяет одного победителя из всех желающих, ну и соответственно данный победитель заберет свой приз. Двое ребят уже победили, уже радуют ну и, соответственно, я уверен, что рекомендуют и вам поучаствовать в данном розыгрыше. Второй вариант получения второго особого пропуска на следующий месяц. Возможно, даже немножко попроще будет. В течение видео будут показаны определенные символы. Количество символов и в каких видео будут они выходить, я озвучивать не буду. Мы оставим такой себе маленькой интригой. Так вот, для того, чтобы поучаствовать во втором розыгрыше, как и в первом розыгрыше, вы должны быть подписаны на канал. Поэтому, ребят, прожимаем подписочку и нажимаем на колокольчик. В течение видео вы будете видеть символы, которые будут там всплывать. Количество этих символов, как я уже сказал, озвучивать я не буду. В течение недели будут выходить видео, которые будут содержать эти символы и могут их не содержать в течение недели смотрите видео не пропускаете их выписываете себе символы которые вы там нашли ну и соответственно в последнем видео из этой подборки причем то что это последнее видео я обязательно в самом видео озвучу ну и само собой оно будет под конец недели я скажу что вам необходимо сделать с данными символами тот, кто первым сделает то, о чем я скажу, побеждает, ну и, соответственно, забирает себе особый пропуск на следующий месяц. Кто-то хочет сказать по поводу того, что слишком все замудрено? Но не знаю, возможно. Поэтому давайте повторюсь более кратко. Все очень просто. Подписались на канал, поставили палец на колокольчик, не пропускайте видео, которые выходят в течение недели на канале. В видосах вылавливаете символы, которые там высвечиваются, выписываете себе эти символы, смотрите последнее видео из подборки, узнаете что необходимо сделать с этими символами Пишите о том, что вы с ними сделали В комментариях под последним видео И побеждаете Главное, чтобы вы были первым Для того, чтобы не пропускать видео на канале Вы можете нажать в первую очередь на колокольчик Но плюс к тому, ребят Я приглашаю всех на свой дискорд сервер На котором вы сможете пообщаться с ребятами Которые разделяют вашу любовь к танкам Вы можете похвалиться своими успехами Задать вопросы, получить на них ответы Плюс к тому, есть раздел новости игры Там, где новости публикованы как только они появляются в официальных источниках Вне зависимости от того, на каком сервере вы играете И есть, что самое важное Раздел новости канала Где публикуется информация о том, какие видео В последнее время выходили на канале И соответственно данный раздел поможет вам ничего не пропустить По ссылкам, которые будут к превьюшкам в этом разделе вы можете переходить и смотреть видео на YouTube. Ну а на данный момент у меня все. Всех благ, всем успехов в розыгрышах и обязательно жду вас на своем канале. Мира вам, друзья мои, и обязательно спокойствия. Пока-пока.